Так, первым способом для того, чтобы поднять FPS в Dota 2 после обновления, то есть после выхода Battle Pass'а, нам нужно будет открыть Steam, нажать правой кнопкой мыши по Dota 2 в левом углу, открыть ее свойства и перейти в локальные файлы. Здесь мы нажимаем кнопочку «Обзор» и переходим по следующему пути. Game. В предыдущем ролике мы переходили в папочку Dota, а в этом ролике мы перейдем в папочку Core. Здесь мы переходим в папку Panorama, и тут нас будет ждать следующие папки. Fonts и Localization. Здесь у нас есть выбор, либо мы переименовываем эти папки, либо удаляем, либо переносим содержимое их в какую-то другую созданную заранее папку. Если вы удалите файлы из этой папки, то они не будут занимать место на вашем жестком диске или твердотелем накопителе. Однако стоит понимать, что их будет вернуть немножечко сложнее. А именно для того, чтобы вернуть их, нужно будет перейти сюда же в эту вкладку, которую мы открываем заранее, только вот здесь вот нужно будет нажать проверить целостность локальных файлов. Здорово, меня зовут Владислав. В этом ролике покажу вам как поднять FPS в Dota 2 после выхода Battle Pass. Также хочу сказать, что как второй способ из этого видео можно считать ролик, который выходил месяц назад на моем канале про повышение FPS в Dota 2. Он никоим образом не потерял актуальность и я его очень сильно рекомендую просмотру. Также как я рекомендую к просмотру мой ролик с нарезкой смешных моментов, который выходил две недели назад. Так что если вы хотите еще больше повысить свой FPS, то вы переходите по подсказке справа сверху. Но если вы хотите как-то развлечь себя, то после просмотра этих двух роликов обязательно посмотрите мой ролик с нарезкой смешных моментов. Что ж, ну мы продолжаем повышать наш FPS. И следующим способом нам нужно будет вернуться в папочку game и здесь уже перейти в папочку dota. Где, во-первых, я советую вам переименовать или, опять же, удалить папку item builds. Здесь хранятся все самые дефолтные item билды для всех персонажей. То есть, если мы ее откроем, мы можем видеть, что здесь вот дефолтные билды, которые предоставлены игрой на всех персонажей. Но, согласитесь, чаще всего они бесполезны и вы все равно выбираете какой-нибудь билд от Торта Делини, так что они вам нафиг не нужны. И мы можем закрыть доступ к игре для этой папки, просто добавив в конце единицу. Если вдруг, опять же, вы захотите вернуть ее, или у вас возникнет какая-то ошибка, просто уберете единицу с конца все. Далее переходим в папку Replace, которая отвечает за повторы. И если у вас нет каких-то важных повторов, которые вы очень бы хотели сохранить, то советую удалить вам все, что может только здесь находиться. Ну а именно здесь находятся повторы. Они также загрязняют файлы игры и подгружаются вместе с ее запуском. Так что чем меньше здесь будет ваших повторов, тем лучше будет дышаться игре. Далее переходим в папку Maps и здесь видим две папки, даже три, которые нужно переименовать. А именно Backgrounds, который отвечает за задний фон. И честно скажу, я ее переименовал, Dota у меня с ней спокойно запустилась, с ее отсутствием. Но при этом фон у меня все еще не пропал, так что я до сих пор не понял как можно убрать вот этот Aegis, который находится по центру главного меню в доте, сейчас вместе с батл пассом. Однако, все же после того, как я убрал эту папку, а именно добавил на ее конце единицу дота, у меня стала запускаться быстрее. Как это работает, честно, я не знаю, но почему бы вам сделать то же самое. Также я убрал папку Terrain terrainpreviews, которая также никак не влияет на работу Dota 2. И также я убрал папку ver, которая отвечает за режим виртуальной реальности в доте. Так что я, если вы им не пользуетесь, если вы не играете в доту в режиме виртуальной реальности, то просто ее переименовываете. Далее переходим в папку сцены, и тут нам нужно кое о чем поговорить. В общем, в интернете я нашел информацию, что если вы либо переименуете, либо удалите вот эту папку Battle Pass 11 здесь, кстати, были файлы, я их полностью удалил, то у вас пропадет фон в главном меню, то есть пропадет ойегес, вот эти вот новости и все тому подобное. Как вы видите, я переименовал папку и удалил из нее содержимое, однако ничего не поменялось. И в принципе я смело могу предположить, что вот эту вот, вот так вот можно выделить, вот эти вот все предыдущие Battle батлпассы, нажать на них переименовать и добавить. В конце единицу. Если вы так их все выделите, то они все переименуются. Честно не знаю, повлияет ли это в лучшую сторону в игровом процессе, то есть повысится ли у вас вот этот FPS, однако хуже, точно не станет. И если вдруг, сразу говорю, при запуске игры игре потребуется данные от этих файлов, она их подгрузит сама. То есть, если вы что-то лишнее удалите, игра сама это подгрузит. Поскольку я уже запускал игру, и вот сюда вот она ничего не подгрузила, то, соответственно, и файлы из этой папки ей не нужны. Но еще хочу уточнить. Если вдруг у вас купленный батл пасс, потому что я его не покупал, то у вас в теории могут возникнуть проблемы из за этого. Так что, если у вас есть battle pass я бы не стал рисковать перименовать именно вот эту вот папку, именно Battle Pass 11 Мало ли что произойдет. Но опять же, если что, игра все заново подкачает И в конце концов, если вдруг что-то случилось Всегда есть волшебная кнопка Проверить целостность локальных файлов Также если мы вернемся в папку Dota 2 Beta И перейдем в папку Game, далее Core А далее ресурс Здесь мы сможем увидеть много всяких файликов Вот я сейчас их сюда обратно перетащу Как они были и хочу сказать так: если вы пользуетесь, например, русской версией Доты, вы можете удалять все файлы отсюда, кроме русского перевода. Если пользуетесь украинским, то оставляйте только украинские файлы. но ну, если вы пользуетесь английской версией Доты, как в моем случае, то оставляйте только английские. Собственно, как это сделать? Опять же, у вас есть два способа: либо вы перенесете их в какую-то другую папку, чтобы они сохранились на случай чего. Но лично я буду полностью удалять мне ненужные файлы. Как это сделать? Выделяйте, в моем случае, английскую версию Доты. Если русскую, то ищите вот русскую. Выделяйте все вот так вот до нее таким образом и далее ищите где еще есть английская версия ну или русская в вашем случае да вот в моем случае до сюда я иду до английской версии листаю вот так вверх и не задевая английскую версию удаляю вот эти вот все файлы делаю тот же процесс до следующей английской версии удаляю и еще раз выделяю вот где-то до сюда вот Удаляю и, получается, удаляю все то, что снизу. Опять же, не задевая мою версию Dota. Оп. Все, после чего у нас в папке остаются только те файлы, на языке которых у нас стоит игра и собственно лишние файлы у нас не занимают здесь места. Далее мы придемся по более банальным, но не менее эффективным способам повышения FPS. Начнем с того, что я все еще рекомендую посмотреть мой предыдущий ролик, если вдруг вы его не видели, потому что там самые-самые эффективные способы по повышению FPS в дота 2 собраны. А продолжим мы тем, что если вы пользуетесь виндой уже больше допустим года и она у вас зацарена, то я очень советую ее переустановить. А переустановить я советую не ту же винду, а именно определенную ее версию. По многим тестам лучшей виндой для игр стала Windows 10 LTC, которая изначально в себе содержит значительно меньше всяких функций и плюшек, чем обычная десятка. Соответственно, из-за этого у вас будет меньше уходить ресурсов процессора на обработку всякой ненужной фигни и, соответственно, будет больше FPS. Все очень легко и просто. Так что, если вы задумывались о переустановке Windows или готовы пойти на любые жертвы для того, чтобы повысить FPS, устанавливайте Windows 10 LTC. Дальше идет еще один банальный способ, однако он может спасти очень многим видеокартам жизни. Как я думаю, вы уже догадались, это об Обновление драйвера. Да, действительно, многие люди просто забывают обновлять драйвера, на самом деле это очень просто, особенно если вы обладатель карты Nvidia, вы просто открываете GeForce Experience, нажимаете кнопку экспресс установки и все, у вас обновляется драйвер. Что ж, на этом все, обязательно не забудьте посмотреть мои предыдущие ролики с нарезкой смешных моментов и с повышением FPS, всем пока и удачи.